Итак, дорогие друзья, это рубрика «Быстрых ответов на ваши комментарии». Пишет нам Екатерина, если человек вокруг стремится контролировать, любит, чтобы все было по его правилам, это больше похоже на эпилептоиды, или, может быть, это нарцисса а может быть, смесь эпилептоида и нарцисса. Дорогие друзья, речь, конечно же, будет идти больше об эпилептоиде. Никакого нарцисса в желании чистого контроля ситуации, никакого нарциссизма в этом, в принципе, нет. Это же никого не унижает, он не Развышается этим самым над людьми и вообще, возможно, он хочет контролировать какую-то физическую ситуацию, да, например, контролировать, не знаю, какой-нибудь паровоз, проход действия какого-то, да? другого механического, да, производства, а не конкретно людей, так что речь здесь скорее об плитонии.